Решил сделать обзор, все-таки такие раздачи у нас очень редкие. Это кошелек SafePal. Раздают общий пул 1 миллион токенов SFP. Монета торгуется даже на Binance. У кого нет аккаунта, скачиваем, устанавливаем кошелек через Google Play, App Store. Копируем мой реферальный код. После того, как создали аккаунт, зарегистрировали или авторизовались, Внизу переходим в раздел Dubs. В этом разделе наверху будет баннер SFP Airdrop. Вот такого плана. Переходим по нему. Листаем в этом разделе в самый низ. Там будет строка. В, него вводим, в нее вводим код реферальный. Подтверждаем кнопкой. Готово. Вам начислят монеты. Дальше можете, используя свой реферальный код, приглашать друзей и знакомых родственников. Необязательные задания, но возможно дадут больше монет. За то, что вы сделаете депозит на совпал, будете холдить буст в районе 100 монет. 105-110 долларов в токенах буст. Держать нужно. Торговля, обмен. но ну, остальное. В общем, так вот. Вся информация есть. И ссылка на этот пост будет у меня в описании под видео. Не пропускайте. Последняя раздача от SFP была года, наверное, три назад. Когда этот кошелек только создавался, тогда монета раздавалась для всех участников. Кто зарегистрируется, введет реферальный код и сделает определенные действия в самом кошельке. Вот эти задания, повторюсь, не обязательно. Можно, используя мой реферальный код, получить монеты. Используя ваш реферальный код, приглашать друзей и тоже получать монеты. Присоединяйтесь, зарабатывайте. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока.